Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал «Ближе к телу». И тема сегодняшнего урока – мужское белье. Мы с вами начинаем. Начинаем работу и над мужским бельем тоже, чему я очень рада. Не волнуйтесь, над женским мы продолжим работу в дальнейшем. Итак, девочки, у меня сейчас готовится к выходу курс про мужское белье. Курс объемный. Это только первая ступень, первая часть. В нем я буду рассматривать модели. Мужские три модели – это плавки, боксеры и шорты. Самое распространенное, что может быть. Ну, шорты, они условно называются у нас семейные трусы. Вы знаете, у меня не поворачивается язык назвать мужские трусы трусиками. Как-то смягчить, да, вот это все. Поэтому... Мужское белье, мужские трусы, называем вещи своими именами. Что самое основное и главное для мужчин? Это практичность, на мой взгляд. Это практичность. Потому что, если мы, например, при пошиве женских трусиков можем обыграть какие-то там рельефные швы, сделать какую-то V-образную вставочку по центру. Например, тут у нас будет сеточка. А вот тут у нас фестонные кружева лягут. А вот тут у нас вот резиночка такая пойдет. А вот здесь вот то, -се. то есть для мужчин этого не, это не подходит. Им главное что? Чтобы было удобно, комфортно, по размеру, и чтобы их мужское достоинство, то, чем они отличаются от нас, женщин, да, хорошо помещалось в это белье, нигде им не давило, нигде не тряслось, нигде ничего не терлось, чтобы швы были максимально аккуратными, запакованными. Это самое главное. Да? Ну, на мой взгляд, это так и есть, что девочки это про красоту, а мужчина это про практичность. Поэтому я бы не сказала, что существует прям очень много каких-то моделей мужского белья. И вообще этих вот рельефы, резать, не резать там их. Ну, самое главное, чтобы еще не просвечивали сквозь одежду. Все, ничего больше. Поэтому, ну, вот если брать, например, самую простую модель, это шорты. Они же семейные трусы. Естественно, они будут в новом курсе. Они будут такого простого варианта, с цельнокройным поясом, на сборочке, семейки. Да? Вот. А на этой же базе можно будет сделать шорты полноценные с карманом, вот с таким подрезным бочком. Да? Вот здесь будет вход в карман, там внутри мешковина. А также можно будет после выхода этого курса, я думаю, что мы сделаем с вами какой-то мастер-класс, шорт для купания. Тоже очень такая да, практичная модель. Туда вшиваются обычные такие трусики с высоким вырезом для ног, из сеточки. И, собственно, вот у нас все. Это первая модель такая, самая распространенная. Вторая модель, это, конечно... Так называемые плавки. Но мы их называем плавки не потому, что в них плавать. Да? Хотя можно, используя ну, правильную технологию обработки, сшить плавки для плавания. Вот. Но называть их трусы с высоким вырезом для ног, это очень долго. Поэтому ну, плавки не плавки. Да? как По типу женских слипов. Но самое главное, что опять упираемся все в то, что э, мужская анатомия не позволяет носить там, или сшить да, обычные там, трусы, у девочек. Поэтому нужна обязательно центральная вставка, выпуклая, которую нужно смоделировать определенным образом. Опять же, я вот в курсе все буду показывать. Вот, очень все просто и удобно. Ну, там есть такие моменты, как, над которыми тоже нужно все равно подумать, поработать. Но, тем не менее, вот смотрите, тут либо наклонные вот такие рельефы, либо они прямые для того, чтобы сделать эту вставку. У вставки тут или выточка, либо просто вот этот вот шов. Мы его тоже должны аккуратно запаять. Все, никаких больше что там изысков у мужчин нет. Ну, мы не говорим про какое-то игровое белье, которое встречается на просторах интернета, да. Вот. Максимум, что мы можем себе позволить сюда воткнуть какой-нибудь термотрансфер, там, огонек, например, да, глазки. на девочки, тема такая, просто в интернете тоже много всего. Вот. И, или, например, можно сделать какую-то вот такую ставку V-образную, да, мужчинам. Ну, опять же, вот я думаю, ну, вот зачем она? Ладно, у девочек здесь можно сделать там прозрачное, полупрозрачное, еще что-то. Ну, мальчикам, как правило, вот достаточно вот этих вот рельефов и выточки, либо рельефа. Но спинку мы, как правило, не трогаем, потому что, ну, потому что зачем? Резать что-то там, да, опять же, будет просвечивать, а мужчины носят либо джинсы, либо гладкие костюмные брюки. Не надо. Вот. А что еще? Еще одна самая такая распространенная модель, мне кажется, больше всего ее на просторах вообще магазинных. Это боксеры. Так называемые трусы боксера Вот у нас, смотрите, какой торс мужской Ой, я вот думаю, девочки Как бы мне для рекламы моего нового курса Найти бы живую мужчину С таким торсом, с кубиками на, на прессе Уж я бы показала Уж я бы показала вам <laughs> Доступно и подробно Слушайте, я прям размечталась, зарумянилась Короче говоря, шутки в сторону Понятно, что я шучу, но не сильно Даже сбилась с мысли, видите Мужчина, красавчик Вот На нем, <laughs> на нем Трусы-боксеры, которые сидят плотно. Мне кажется, это самая удобная модель, потому что плотно облегает бедра в верхней части, плотненько облегает ягодицы, плотно облегает то место, где расположено мужское достоинство. То есть ничего, нигде не болтается, не натирает, все собрано аккуратненько. Выполняются они из кулирки, из какого-то там классного трикотажа, гладкого, да, качества желательно брать пинье, чтобы трикотаж был упругий, гладненький по плотности не слишком плотные, ну, чтобы вот все было удобно, да, как я говорю, сюда щупаем, прикладываем вот к щеке вот сюда, пальчиками посмотрели, чтобы было все приятно, аккуратненько. Резиночек сейчас гладких, аккуратных много, приятных к телу, поэтому, ну, вот самая распространенная модель, кстати, в курсе над ней больше всего пролито моих слез, потому что я показывала два вида моделирования, одно такое посложнее, другое попроще, но я думаю, что вы тоже с этим справитесь и будете радовать своих мужчин. Ну, как правило, здесь что? Вообще нет бокового шва, либо он есть. Проще всего делать вообще без шва, потому что здесь остается только вот эта вставка, опять же, на выпуклость, да, средний вот этот вот шов. Я очень люблю делать шов, не делаю выточку. И еще, может быть, всегда и у плавочек, и у боксеров вот таких можно делать кармашек. Вот этот вот кармашек тоже посмотрим. Нужен он, не нужен, как его обработать. То есть, ну, такой тоже быстрый, удобный доступ, да. Ну, и еще, как вариант, есть всякие горизонтальные членения. Вот такие вот, смотрите, вот, например, взять переднюю деталь, да. Вот она, вставка осталась вот здесь. Выточка. И вот тут вот. Еще здесь может быть кармашек. Но вот я, если честно, вот это все не люблю. Изучала, очень долго опрашивала знакомых мужчин. Был у меня опрос, какие вообще модели. Жертвовала собой, девочки, как могла. А какие модели наибольшие, удобные для мужского организма. Ну, как правило, это все вот простейшие, с минимумом разрезов. И вот либо кармашек, либо все. Вот эти вот выточки швы. Вот, поэтому... Девчонки, работы у нас очень много. Готовимся в новом сезоне. Выйдет этот курс, дальше мы мужскую тему обязательно тоже продолжим, потому что э, у нас еще не паханное поле, лонгсливы, э, эти майки, футболки мужские именно уже под мужскую анатомию кальсоны, леггинсы, тем более сейчас все это актуально, скоро Новый год, лыжный сезон. Я думаю, что мы с вами хорошо поработаем, и я вам в этом помогу. Пишите свои отзывы в комментариях под этим видео. Ждете ли вы этот курс? Что еще хотите видеть? Интересна ли вам мужская тема? А с вами была Ольга Дьяченко, канал Ближе к телу. Нажимайте на колокольчик, под... включайте уведомления, подписывайтесь на мой канал. И до встречи на следующих уроках.